Сейчас время такое агрессивная среда работа технологии, которые разрушают особенно верхний слой глаза, роговица катаракта, атрофия и тогда получается в общем огромное количество людей молодых стоят на операции, потому что мы ничем вам помочь не сможем, вам поможет только операция. Обычно вот многие так слушают такие отзывы у врачей, поэтому Сейчас можно уйти от этих патологий. Вот сколько у нас уже людей, которые говорят, если бы были раньше эти препараты, мы бы не пошли на операцию. Вот у нас есть такой человек, но он не молодой, а он преподаватель в музыкальной школе. Он абсолютно слепой. А все попытки сделать, так сказать, улучшить зрение, сделать какие-то действия не давали результаты. У него были помутнения зрачков и вообще вот этой ткани. Ему ставили новые какие-то там зрачки, там еще все, что угодно. Ему там все это ставили. Он делал операции, но это ничего не помогло. И единственное, что он один глаз не стали они а делать операции. И вы представляете, вот в течение четырех месяцев, он, когда к нему кто-то заходил в кабинет, он не мог различить. Ученик это, мужчина или женщина, он не мог это различить пока он не слышал голоса, то есть он тогда понимал, что это его ученик, либо это родитель, либо кто-то из педагогов. А вы знаете, вот буквально за 4 месяца он стал видеть объекты, закапывая семерку и девятку и много он этих некоторых закапывал капель и буквально уже говорит с 3-4 метров уже с трех, а это достаточно для него большое расстояние. Он уже видит объекты высокие, низкие, а, в общем-то, что-то там различает. И еще он рассказывал о своих симптомах улучшения. И говорит, если бы это раньше были такие капли, мне не пришлось бы делать вот эту совершенно безнадежную операцию. И, естественно, и второй бы глаз это усиление было бы, да, когда оба глаза здоровы. Поэтому вот то, что вышли, так сказать, на. Оздоровление глаз без операции, это очень важно. Но наши виафтаны, они обязательно нужны всем, кому показана операция. Есть очень много людей, особенно в возрасте, у которых застарелые катаракты или еще какие-то проблемы, им необходима операция, но за месяц, хотя бы за две недели, надо начинать срочно капать капли. Особенно виафтан номер один, он является базовым на все межклеточное пространство. Особенно хорошо от всяких инфекций, конъюнктивитов и прочих заболеваний пуль, при травмах глаз обязательно надо капать авиафтан номер один. А номер 2 и 6 при катаракте обязательно нужен.